ну привет с вами злой админ на самом деле я не такой злой как кажется вы со временем это почувствуете вы в русской википедии. поздравляю что вы тут будете делать для начала читайте смотрите как делают правки другие опытные участники читайте обсуждения не надо сразу в них влезать Можете вопросы задать, но лучше просто наблюдайте, как друг с другом общаются опытные участники. Это не всегда хороший пример, но вам пригодится. Старайтесь не делать сразу каких-то глобальных резких изменений в статьях. Даже если вы считаете, что там написано полная чушь, а вы знаете, как надо. Это не так. Начните с маленьких незначительных простых изменений просто на, на, начните привыкать делать эти правки в статьях если что вас поправит но вам следует знать какие вещи могут привести к вашей мгновенной и бессрочной блокировке вот это запомнить нельзя угрожать судом, Роскомнадзором дяди Васи из 5 автобазы который придет и разберется Путином вот можно, разве что только фондом Википедия, но это мало перспектив, мало кому удалось добиться того, чтобы фонд вмешался в какие-то разборки внутри Википедии. Кроме угроз, нельзя в принципе переходить на личности и ругаться. Выберите нейтральный ник, чтобы он никого не оскорблял и чтобы он не был рекламным. Не разглашайте личные данные, кого бы то ни было из других участников. Но и свои тоже не стоит. И нельзя нарушать авторские права. Нельзя загружать картинки, которые просто где-то нашли в интернете. Нельзя копировать тексты. Википедия принимает только контент, который вы создали сами. Сами нажали на створ фотоаппарата или сами напечатали текст. За очень небольшими исключениями, которые, о которых вы узнаете позже, в том числе из этого видеоблога. Но на, на начало достаточно, я думаю, все, пока.